привет ютубчане получил посылочку заказанную в розетке довольно таки быстро оперативно вот видно заказ 14 был заказано, 15 было доставлено. один рабочий день давайте вскроем посмотрим целостность и вообще что тут нам пришло Видимо, дефектов нету. Доставка была произведена новой почтой. Без всяких заминок. Простое. Содержимое вот, чек что это приобретено сумма в каком магазине собственно аппарат который мы сейчас скроем. акционный стартовый пакет идет с ним ну и в подарок идет еще чехольчик Теперь, собственно, придем к целостности телефона. Упаковано прям довольно неплохо. Я не думаю, что здесь будут какие-то дефекты. Вот такой телефончик престижива R7. комплектность что у нас тут идет сам телефончик руководство по эксплуатации зарядка usb на менее usb Также идет аккумулятор с ним. Как и заявлено, миллиампер мАч. Ну и как бонус защитное стекло на экранчик, который наклеим мы попозже. Ну что ж, давайте сделаем пробное включение. Это тонюсенький такой телефончик. стороны стороны довольно шершавый, не скользкий. Значит, 13-мегапиксельная камера. Давайте сделаем включение. Лежал телефончик монолитом в руке без всяких скрипов. Телефон на две сим-карты, формат карт мини обрезан и свод для карты расширения. снимаем защитную пленку Кранчик чистенький не видно нигде никаких дефектов не царапан запустился еще Загружается, загружается. Ну вот на английском welcome выбрать сразу язык на котором вы будете с ним общаться. Допустим, выберем русский. Ну, дальше пошли настройки телефона. Спасибо за розетку за своевременную доставку через новую почту. Всем до подписывайтесь на мой канал.